Это современный отель в городе Сочи с видовыми характеристиками, прямыми видами на море. Остеклили уже полностью обе стороны первого корпуса. Здесь двухуровневый подземный паркинг. Здесь двухуровневый подземный паркинг. Это входная группа. Входная группа, которая будет под куполом, тоже с видом на море. Здесь три панорамных лифта. Единственный ресторан со шведской линией на территории города Сочи с прямым видом на море. Зелень. Все это в Сочи, городе Будущего. Ребята, настало время показать вам самый лучший проект в Сочи. А если быть конкретнее, это Уиндом Рамада. Не Уиндом Рамадан, а Уиндом Рамада, дорогие друзья. К вашему вниманию этот отель, сейчас я вам его покажу. Смотрим внимательно. Уиндхам. Вперед, смотрите нашу Рамаду. Уиндом Рамада это 4 гектара парковой зоны, зеленой. Посмотрите. Какая будет красота! Осталось лишь немножко дождаться, когда наш объект построится. А построится он и введется, и запустится. Срок, объявленный застройщиком, это первый квартал 2024 года. Ожидаем запуск нашего отеля. Уже делают брусчатку, уже облагораживают места. Зеленая парковая зона, большая, прекрасная, облагороженная. Осталось лишь подождать и потом наслаждаться тем, что вы будете здесь отдыхать, или же выгодно зарабатывать на пассивном доходе от номеров у уиндом, уиндом Ромада. Парковую зону будут облагораживать, ландшафтный дизайн будет повсюду и везде, будет произведение искусства, теннисные корты. В общем, это современный отель в городе Сочи с видовыми характеристиками, прямыми видами на море и, конечно же, со шведской линией и системой все включено, в том числе а карт Современный отель Виндом Это просто мечта большинства из вас Я думаю, да, так же как и моя Я здесь купил, жду вашего звоночка чтобы, чтобы вам помочь тоже приобрести эту красоту А теперь идем туда уже смотреть внимательно Что у нас там происходит, как он строится, влюбляться, определяться Дорогие прекрасные мои, смотрите, мы на территории Виндом Рамады Вид на море у нас прям с земельного участка, прям с земли. До моря у нас максимум 5 минут пешком. Смотрим. Вовсю идут строительные, монтажные, строительные работы. Остеклили уже полностью обе стороны первого корпуса. Здесь двухуровневый подземный паркинг. Здесь двухуровневый подземный паркинг. Вентилируемый фасад сумасшедший сумасшедшей светоподсветкой. То есть эту подсветку по фасаду можно будет программировать в любые формы, в любые изгибы, в любые рекламные слоганы, слова, а также... Переливные цвета Очень дорогая, классная подсветка по фасаду Смотрим, дорогие друзья У нас получается этажность корпуса Грубо говоря, 10 этажей С эксплуатируемой кровлей Теперь я предлагаю, наверное, зайти вовнутрь Посмотреть, что там Что там ход строительства Долго можно рассказывать и показывать Здесь же у нас и бассейны, и спа и детские комнаты, и шведские линии, и рестораны, и конгресс-холл, конгресс-зал. В общем, дорогие мои, три панорамных лифта вот здесь, с этой стороны, которые поднимают вас в зону ресепшена. Уважаемые мои, мы на ресепшене Уиндом Рамады. Вот это все пространство будет украшено прекрасными диванами, зеркалами отражающими. Там у нас два лифта, здесь же, которые лифты спускаются в двухуровневый подземный паркинг сюда и в тучесть. Тоже два уровня. Здесь у нас в уголочке будет алкаш-бар, где будут вам наливать и предлагать разные приличные и неприличные прохладительные напитки. Здесь же у нас место под пиццерию, скажем так, легкий перекус, пока вы ждете, когда у нас вы заселитесь. Образно говоря, допустим. Здесь же на случай того что мы находимся в небольшом лобби баре есть терраса вот это все терраса здесь на этой террасе будут стоять столики где вы вот там на трех лифтах поднимаясь на ресепшн поднялись прошли сюда где нахожусь я сидите пьете кофе или коктейли какой-нибудь черную мамбу с видом на море вот именно любуюсь этим прекрасным морем это все небольшой такой лоббик Бар, лобби-бар, как угодно Здесь же тоже у нас, еще раз говорю, пиццерия, не пиццерия Здесь полу таким вот кругом у нас алкаш-бар Это все зона ресепшена, большущая Далее проходим Здесь же у нас, к вашему вниманию я выгляну отсюда. Вот это пространство у нас сейчас полностью засыпается, укладываются коммуникации. Это входная группа. Входная группа, которая будет под куполом, тоже с видом на море. Здесь три панорамных лифта довозят вас сюда, чтобы не подниматься вот там вот пешком, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вы на лифте поднялись и прошли сюда. Здесь вас встречают девочки, говорите, проходи, заселяйся, будь добр, будь, не бойся, располагайся. Короче, вот такая вот примерно тематика. Вот это все засыпано, это все будет облагорожено. Примерно я начал, показал вам ресепшн, теперь настало время подняться выше, посмотреть, какие у нас там дальше изменения по уиндам, рамаде. Разводятся все коммуникации, видите, да? Канализация, водоотводы, все как положено, все уже у нас кипит работа. Пожарные гидранты, видите, вот всякие стальные оцинкованные трубы, тяжеленные. Я твой э, отель Труба Шатал называется. Вот видите, разводится у нас система отопления, водоснабжение. Во кипит работа. С обратной стороны отеля у нас тоже есть территория. Здесь есть свой задний дворик, где будут разворачиваться автомобили. И тоже небольшая входная группа с обратной стороны, со стороны гор, где будет тоже небольшой микроресепшн с зонами отдыха, с местами для каворкинга. Вот этих вот непосредственно умных современных слов, где будут сидеть люди отдыхать на диванчике. На пуфигах и славно проводить время Тут же, конечно же, у нас еще один лифт Там еще один лифт, там еще у нас два Ну и я предлагаю, конечно же Зайти все-таки в ресторан Где будет у нас происходить шведская линия Вот мы здесь Вот мы здесь заходим Это у нас шведская линия Вот здесь вот этот уголочек Здесь у нас такой вот столик, где будет стоять девочка И спрашивать Дорогие друзья, здравствуйте, извините, вы из какого номера? Проходите, всего хорошего И вы проходите сюда Здесь же у нас, видите, это все тело ресторана Я его ранее показывал, но теперь уже показываю вместе с окнами Здесь все тело ресторана Здесь у нас столики, места Где-то у нас такая вот раздача в виде свободного места Где вы подходите и накладываете себе продукты разного Разного, как говорится. Разной калорийности и разного вида. Фасона и так далее. В общем, видите, это все непосредственно место приема пищи. И я вам сразу же хочу сказать, что это единственный ресторан со шведской линией на территории города Сочи с прямым видом на море. Это все море. Здесь же у нас будут вот такие вот места. Где будут столики? Вот там у нас будут столики с панорамным видом на море. Здесь у нас столики с панорамным видом на море. Там у нас еще столики. Сейчас это место будет засыпаться. Раз место для приема пищи. Два места для приема пищи. Три. То есть, дополнительно... На терраске можно принимать пищу, что бишь, шведская линия, мы же все-таки в Сочи, и любоваться видом на море. Откуда будут выносить пищу продукты? Вот оттуда, со всех этих дополнительных вспомогательных помещений, дверей и отверстий. Там будут вот, там готовить пищу, там кухня. Здесь прием пищи с видом на море. Шведская линия красота. Осталось, как говорится, увидеть ресторан на крыше. Ну и, как говорится, еще есть что показать, как бы и банные и комплексы, территорию. Но сегодня давайте конкретно пробежимся по нашему Виндам Ромада. Здесь продаются номера, где вы можете купить себе номер и жить на пассивном доходе. Доходность от одного номера от 2 миллионов рублей. Так что, дорогие друзья, обращайтесь, выходим из шведской линии, из ресторана. Отель очень быстро строится. Дорогие мои, везде идут ремонты в номерах. Везде, куда вы не заглянете. На каждом этаже уже оштуктурены стены, делают стяжки пола, разводят электрику и делают ремонты в номерах отеля «Воиндобромада». Самые кайфовые номера, по моей версии, это вот такие. Это трезубец. Нет, это не трезубец. Это, короче, вот такая вот трапеция. Видите, номера не ровные, а немножко вот так вот рогатулечкой. И получается, что... Смотрите, какой вид из этих номеров. Большой балкон, вид прекрасный. Вот то наша пляжная зона, прямой вид на море. На всю нашу территорию, на конгресс-центр. За ним у нас шикарный спа, огромный, с роскошным бассейном, который у нас инфинити и панорамный вид на море. Зелень. Все это в Сочи, городе... Будущего. Сочи-город будущего. У Сочи огромнейший потенциал. Тот, кто не понимает, дорогие друзья, конечно же, стремится там куда-то за границу. Ну, я уважаю ваше мнение, но зато вы опоздаете в город Сочи, если меня не прислушаетесь. Видите, да, в каждом номере у нас везде ведутся работы, все штукатурено, везде все у нас разводится и кипит работа. Здесь вот уже успели стены даже чем-то обработать Уже эти провода мы трогать не будем, а то меня чебурахнет Вот такой вот стандартный номер Давайте-ка загляну, наверное, не в этот номер 28 квадратных метров Можно купить от 16 миллионов рублей, дорогие друзья Там он уже монтирует каналью Видите, санузел Вот такие вот номера от 16 миллионов Те номера 17 миллионов В общем, те номера у нас 31 квадратный метр Эти номера у нас 28 квадратных метров Евростандарт. Классные номера с балкончиками, со стеклопакетами ШУКО, тонированными, замечательными стеклопакетами. Как говорится, стеклопакет у нас уже санкционный товар, и он у нас есть. Нам, как говорится, бояться нечего. Есть номера вот такие стандартные, которые я только что вам показал. Так, что включить? Уп, выключу, не буду баловаться, а тут то ничего чем-нибудь. А есть номера у нас в обратную сторону с видом на горы. Точно такой же стандартик. Стандартик. Вот стеклопакет ШУКО. Выдвигаем балкончик, тишина, и вот такая вот замечательная у нас видовая характеристика в обратную сторону. Нормальные, хорошие номера, видно даже в эту сторону море, и горы, конечно же, замечательный вид, и задняя территория. Отель наш волнообразный, повторяет непосредственно форму логотипа Windom. Кто знает, что это такое? Логотип, форма логотипа. Кто не знает, забейте, что такое Windom, эм, и вы увидите. А, точнее, не Windom, а Р- Рамада. Теперь. Подниматься на крышу мы будем при помощи лифта. Я сейчас пока поднимаюсь пешочком и покажу вам нашу эксплуатируемую кровлю. Здесь у нас будет эксплуатируемая кровля и будет ресторан на крыше. Здесь полностью будет ресторан. Здесь будут наливать прохладительные, горячительные напитки. Здесь будут признаваться в любви, если хотите рожать детей и дружить. А после чего там будет ночью происходить, это не мое, как говорится, дело дело. Вот такие вот виды на море. Здесь будет полностью стеклом огорожено будут стоять столики. Там у нас будут приготовлять пищу и будут выносить сюда все наши продукты. Так что зачетно, дорогие друзья. Мой номер 8-918-880-0747. Кому нужен номер в отеле Windom Рамада, звоните, пишите, не стесняйтесь. Все самые лучшие предложения у компании Сочи ДВ. Срок сдачи отеля первый квартал 2024 года. Как кипят работы, вы уже видите. Покажу еще один жирнейший номер о котором, скорее всего, вы не подозревали. Это следующий мой самый любимый номер. Я сам себе купил такой. Это в обратную сторону номер 29 квадратных метров. Вот мы в него заходим. Он вот такой. И, конечно же, кто-то подумает, это же номер с видом на горы. Хрен там, дорогие друзья. Он продается цене вид на горы, а получаете вы вид на море. Та-дам! Как оно вам? А зачет зачетный, красота, балкончик, и горы, и море. Что еще надо? Как получить вид на море по цене вида на горы? Очень просто. Набрать меня на номер 8-918-880-0747. Жду звонка. Также в нашем отеле есть номера, которые... 34 квадрата не 28 не 31 а 34 вот мы уже внутри это наша входная дверь заходим сюда здесь же у нас будет классный гардеробчик все как положено большущий санузел санузел действительно большой и смотрим поворачиваемся сюда здесь у нас аж три окна три окна балкончик зачетный большой и два боковых окна с видом на спа-центр там у нас спа-центр с видом на нашу зеленую зону большую прекрасную крутую ну и замечательный вид на горы как говорится Дорогие друзья, неплохая планировочка с балкончиком, три окна, классно. Теперь предлагаю спуститься в люксовый номер и показать вам, как будет выглядеть люкс. Сейчас мы это сделаем. Спускаемся пока только по пожарному выходу. И покажу вам люксовый номер. Такие номера у нас тоже есть в продаже. И я думаю, они вам тоже придутся по нраву. По крайней мере, мне они очень нравятся. Вот мы внутри люксового номера. Вот такой вот он. Он идет у нас площадью 42 квадратных метра. Это получается точно такой же стандарт, да, видите, полноценный. Вот эта входная дверь, там у нас санузел. Поворачиваемся, здесь у нас все как положено. Балкончик, вид на море, стеклопакеты Шуко, вид на море, само собой разумеется. Неважно, с любого этажа здесь даже с, просто с земельного участка вид на море. И еще одна дополнительная боковая комната. То есть, допустим, у вас есть ребятенка, ребятенка шабутной, и вам надо посидеть отдельно от ребятенки, вот его сюда, вот в это помещение, это помещение у нас тоже с видом на море. Номер 40 с лишним квадратных метров. Однокомнатный номер люкс, к вашему вниманию, в отеле Ромада. Если что, непосредственно ательер осуществляет здесь даже строительный надзор. Так что здесь не шаляй-валяй, не халям-балям, а реально Windom Ромада. Что здесь происходит? Здесь какое-то, как вы заметили, уже кипелого бесконечное, а точнее строительство мирового отеля Линда Рамадан. Букву QR волнообразно повторяет наш отель, дорогие друзья. Мой номер 8918 880 -07 47. Кому нужна информация по нашему отелю, милые мои, звоните, пожалуйста, не стесняйтесь. Есть беспроцентная рассрочка до окончания строительства. И вы будете собственником мирового отеля на территории города Сочи. Звоните, не стесняйтесь. Увидимся, до скорой встречи. Пока, дорогие друзья. Жду вашего звонка.